Мы называем это на письме, обозначаем Нет. перенос слов. Нет. Хорошо, давайте вспомним еще один момент. Могу ли я одну букву оставлять на строчке, либо переносить на на следующий. Нет. Сколько букв я минимум могу перенести? Нет. Нет. То есть как? По, по, га. га. По слогам, конечно. А как нам упростить задачу, чтобы нам стало легче переносить слова? Нужно сначала разобрать на... Разделить на что? На что мы делим слово, чтобы нам было легче? На три-две строчки. Строчки, Лена. Когда две буквы соединяются вместе. Как это я уже назову? На три слова. Слово. Да. да. То есть смотрите, допустим, с прошлого урока. Слово ⁇ ма oh. ⁇ ма... Ну, просто самое примитивное слово. Слово ⁇ ма ⁇,⁇ ши ⁇,⁇ на ⁇ На что я разделила? Вот это что? Ма. Да, а что это? Слово. Слог. А сколько всего слогов мы видим в этом слове? Три. Три. Хорошо, а теперь а, слово... Слово «зима». Разделите мне по слогам. На сколько Три. слогов я могу его разделить? На два. На два. На каких два слова? Зи. Зи. Зи. После Зи я что поставлю? Ма. Ма. Хорошо. И оставшийся слог? Ма. МА. Сколько слогов в этом слове получилось? Два. Два. ЗИ, МА. Дальше. А слово? Ль. Малина. МА. ЛИТИК, Ли. ну, ДУЙТЕСЬ, СРАЗУ МЕНЯ, Давай Я РАСЛАМ ЦВЕТЫ. МА. Первый слог. МА. МА. Хорошо. Дальше. Какой знак ставлю? Чёточка. Угу. Дальше. ЛИ. ЛИ. Угу. Потом черточка. черточка, хорошо? И на. на. Сколько слов в слове получилось? Три. Три. Хорошо. Ма, Ли, На. А теперь давайте устно, без моих записей, попробуем поделить, как на прошлом уроке. Еще раз, самое главное правило по переносу слов. Могу ли я одну букву оставить жить на строчке? Нет. Ни в коем случае, никогда не могу. Только максимально две. А если я уже приношу две буквы, то это уже как называется? Еще кто вспомнит, что мы повторяем, связанное с переносом? Связанное с переносом и краткой или, или вместе с днем. Как мы делим? Да, валачина, умничка. Как мы делим, когда мы делим на слоги? слово, Когда мы видим в нем присутствие мягкого знака. Мягкий знак всегда остается с приведущими Да. И он всегда остается у нас где? Перед? Черточкой. Перед черточкой. Верно. А с буквой и краткой какая ситуация происходит? Она остается тоже перед черточкой. Хорошо. Молодцы. То есть отделить, Ярославно, получается мы не мягкий знак, ни букву и кратку. Нет. Нельзя. Соответственно, она у нас всегда живет перед знаком переноса, То есть, либо перетире, либо перед черточкой. Как вам удобно называть, так мы и называем. Но к старшим классам вам нужно уже будет освоить понятие тире, а не черточка. Уже в старших классах так говорить не может. Ну-ка, давайте я буду делить, а вы диктуйте. Уче угу. Потом что? Черточка, черточка. Дальше НИ угу. Черточка, черточка. Угу. ЦАФ Ца. хорошо А если повторить еще одну из наших прошлых тем Поставьте мне Определите мне в этом слове ударный звук Как мы определяем ударный звук? На е а как мы ученики? определим? Чтобы определить, куда падает ударение, что Пропевать. надо сделать со словом? Да, всегда Пропевать. на глаз, мальченька. Что сделать? Пропевать. Пропевать. Пропевать, да. Прошу вас. Слово ученица в вашем распоряжении. Ученица. Ученица. На какую букву падает ударение? Ударный звук. И верно, хорошо. И слово ученица. Помните, о чем говорила я? Перенести я могу только... Слов. Соответственно, я могу перенести в любой слов, который я разделила. Да. Либо уче оставить, ница перенести, либо учени ица перенести. Поняли, да? Слово озеро разделите мне по словам. о озеро Озеро. Озеро. Озеро. Это что такое? На два слоя. Озе. Потом какой знак второй? Черточка. Черточка. И Ро. Ро. Хорошо. Сколько слов получается в этом слое? Два. Соответственно, на следующую строчку я могу Озе оставить на первой строчке. А Ро уже на перенести. Знак. Верно? Хорошо. Диктую вам слово. Теперь поменяем немного. А вы мне его делите на слоги. Поняли? Попробуем. И слова. Итак. Слово. Марина. Уже со знаком темы. А я не просила. Разносите слог. Ты... Я говорю и записываешь и делишь. Марина я сказала, я говорю, я произношу устно, а вы записываете так, как разделить нужно правильно. Если подумать на слух правильно, ди-ан, я разве могу так сказать? Или ди-ван. Как будет правильно? Пластик. Точно, хорошо. Хорошо. Ди-ан. Затем Ван. Ничего страшного. Можно учиться? Дили. Нужно же, прежде чем делить на слойбе, нужно произнести сначала, правильно? Тут сразу говорит три слова. Ну-ка, смысловое значение, смотри. Ко-рубр. Ты должна была бы оставить здесь. И у Р хвостик подлиннее ко Мы же не говорим ко ро Правильно? Робка. Угу. А... Есть видео у Шинского, где он лучше хочет... правильно... Все правило на письме когда мы начинаем писать новое предложение с какой буквы мы начинаем его писать за главное заглавная за за это какая буква большая. большая когда я предложение закончила я все сказала все написала какой знак я ставлю в конце за предложения запятую Точка. Да, я же завершаю. То есть я ставлю точка, знак стоп. Это предложение я закончила. Точка – это своеобразный сигнал о том, что все, стоп, предложение закончено. Все, в этом все, этим все сказано. Точку поставили, предложение закончили. Начинает следующее предложение с какой буквы? Заглавный. Заглавный, конечно. А теперь? Текст. А вы уже как вы? Написывали? Да ты же мой персик Я А что расцвел, то по какому причине? Слушай, устно работаем, а не письменно. <связь> девочка поливает цветы. Девочка спит. Девочка, а еще, подождите, стоп, девочки, пока я не забыла. А. Хочу вам еще сказать. Когда у нас перед глазками большой-большой текст... Как ученицы сидят? Итак, когда мы перед глазками видим большой-большой текст, мы видим в нем большое количество предложений. И после каждого девочки... Вот одна летает, и вторая летает сидя... В тексте мы обязательно видим очень много точек и букв, конечно. Каждое предложение, когда оно заканчивается, оно заканчивается точкой. Верно? Верно. Когда заканчивается, если, допустим, я начинаю читать текст, то точку я показываю вам интонационно, что в конце предложения стоит точка, я делаю небольшую паузу. И тем самым показываю вам то, что предложение подошло к концу. Я сделаю небольшую паузу и читаю следующее предложение. Велислава, где летаешь? Еруся, там живет. Итак, девочки, смотрите. Я читаю маленький маленькие а вы мне должны определить, сколько предложений в этом тексте. Я буду ставить... Девочка спит. Девочка умывается. Сколько предложений считает? Три предложения. Хорошо, молодцы. А теперь, о чем говорится в каждом предложении? Девочки. О девочке. А то чем девочка занимается, верно? Она поливает цветы, спит. Угу. И что еще она делает? По утрам зачем занимаешься? Умываюсь. Угу, хорошо. Так, смотрите. Э -э еще раз зачитаю. Я слава. Пришла зима. Выпал снег. Река замерзла. Трещат морозы. Сколько же предложений девочки вы... услышали? Пять. Сема. Шесть. 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, чтобы сначала начать, первое предложение читать. ждать. Пришла зима, выпал снег, река замерзла, трещат морозы. Сколько предложений тебе читали? Четыре. Четыре. А Ируся считала? Я сбилась. сбилась. Так, ребята, о чем говорится в первом предложении? Пришла Елся. А что сказано о зиме? Запомнила? Выпал снег, хорошо. И запрещали на улице что? Мороз. Морозы. У -у -у. О чем говорится во втором предложении? О чем? Выпал что? Снег. Снег, снег. хорошо. Так. А о чем говорится в третьем и четвертом предложении? Вот как раз-таки я ты сказала про реку и про морозы. Но что произошло снег. с рекой? Да, а морозы что делали сейчас? Свещали, хорошо. Все, с этим мы закончили. Разминку для пальчиков открываем. А Начинаем с палочек. Начинаем с палочек и груши. Привет. ты чего делаешь, Смеш? Вот это стираешься? Это не я сделала. А кто? Не знаю. Что ну, убирает это? Зачем? Кто-то здесь видишь? Тебе на свиньячусе? Вот этот страмату убирает. Это Ладно, Данилка писал. Ну нет, в этой разве? У него подписанная голяцкая Данилка. Что, это лишнее? Так подтирай. А вот я уже вот я... что тут написал так? -то? Только вы посмотрите вот сюда так. Ой, да все у меня сегодня идешь На эту. Калитаре все склеили своими Сюда Здесь у, -у, -у. Да. Вот. не хочу нет, у меня даже будет играть Вообще не очень Так, держи. так а ты как-то у меня неправильно На карандаш, карандаш опять Вот, держать ты чего? Как начала я тебя? Подожди. Стой. вот. как вот. я вот. подожди вот. Вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. А вот этот, внахлёст, наверх. Все правильно вот, так. вот так, чтобы карандаш был. Вот теперь правильно держишь. Ну, моя а хорошая, тебе потом вообще неудобно будет пальчиком. Зато смотри, палочки какие остренькие получаются. Ровненькие у тебя. У ну, меня девчонка всегда в шапке, там неудобно она всегда вот так угу. это своеобразно и открывай угу. тебе неудобно ты себе свет загораживаешь вот так смотри если вот так положишь, удобно будет удобно так да Мешает? но если далеко тогда ну у меня понятно удобно. нет зачем далеко просто ты свет себе а закрываешь это что такое? а нос куда у тебя ушел не знаю но кто-то видишь чем-то тебе тут загорять у все приступающие красные кидушаночные. Конечно, возбинаться надо всегда. Как? Я считаю, ставим точечку и пузика рисуем. Точечку сверху. Будь здорова. И с точечки пузика рисуем. Точку пузика в эту сторону. Почечку ставь. И пузо користы. Илья! Пусть играет. У вас своя. Вы туда не везете. Нет? Что делать? Начала. Из угла винделек. Животик, из угла вензелек, животик, толстый карандаш, подточи карандаш, видишь, жирный какой-то. Я его уже сто раз точила, он сломается у меня. Нет? Нет, вот, не отделяйся. Молодчина. Смаленько, Маленькая, и сильно не добив. Делай слабее, нажим немножко. Сильно дай во. Смотри, тоньше получается, когда не так сильно на карандаш давишь. Вон там сушка такая получается. Нет, а опять не заворачивает такого. О, это же такой же у а кружочек ровно такой же, как на о. Ты начала сверху с точки и просто палочку ему пририсовала кружочку. И ну, виде иди иди на а отрывай. Опять соединила сверху начала как о делаешь. Вот. Вот теперь. Ярославна, пошла на ручки. Я с какой буду буквы писать? Да, сегодня. Час, час ночи. Вот так в час ночи можно. Писать, Писать у меня. Артём, Артём, все Давайте, подходите, <паспалка>